Друзья, всем привет, на связи Сергей Киренко и в этом видео я хочу поговорить о том, как формировать здоровые, правильные привычки. Привычка – это поведение, которое повторяется из раза в раз на автомате, не прибегая к какому-либо осознанию или мотивации со стороны. Если вам когда-либо было сложно придерживаться здорового питания читать книги вместо того, чтобы смотреть Netflix по вечерам или ходить на тренировки с завидной частностью, то скорее всего это происходит именно потому, что у вас нету правильно сформированной привычки. Итак, как выработать здоровые привычки? Есть несколько простых проверенных правил, благодаря которым вы сможете сформировать нужную правильную здоровую привычку. Итак, 5 советов по формированию здоровых правильных привычек мы начинаем. Погнали! Да. Первый шаг на пути к формированию здоровых правильных привычек ⁇ это знать, чего вы хотите. Прежде всего, необходимо поставить себе цель и понимать, куда вы движетесь. Согласно исследованиям Journal Consulting and Clinical Psychology, необходимо ставить цели. Это является ключевым компонентом к любым изменениям. Исследования показывают, что необходимо ставить цель, четкую цель, чтобы максимизировать полезные изменения. Так, прежде всего необходимо поставить точку А, то, что вы имеете сейчас, где вы находитесь сейчас, какая у вас ситуация, поставить точку Б, свою цель и перейти к шагу номер два. Шаг номер два это составление конкретного четкого плана действий. На этапе номер один мы уже определили нашу цель. На этапе номер два нам необходимо взять нашу задачу, большую задачу и разбить ее на шаги, на конкретные четкие реалистичные действия. Подумайте, какие небольшие действия вы сможете предпринять, чтобы повторяя их на автомате приблизиться к своей цели. Давайте на примере. Вот несколько простых конкретных действий, которые помогут вам в корне изменить ваш распорядок дня. Возьмем утро за наш период времени. Прежде всего утро не следует начинать со спешки, стресса, какого-то балаганного, куда нестись. Нужно оставить утренние часы для себя, для чтения, медитации, работы с целями, работы со своим дневником, определению задач на день. Следующий этап это здоровый, полезный, с насыщенный белками, углеводами, жирами завтра, который придаст нам сил, энергии на весь день. Далее у нас идут рабочие часы, я советую делать перерывы, чтобы вставать, разминаться и не засиживаться. Далее у нас идет обед, поэтому необходимо запитаться также полезными калориями, не джампфуд, не быстрая еда, которая быстро дает энергию повышать наш сахар, а затем оставляет с чувством сонливости. Далее у нас идет вечер, ужин, и очень неплохо, если вы готовите ужин себе или со своей половинкой сами. Так вы понимаете количество калорий, которые вы едите, продукты, из которых вы едите и создаете полезный, приятный ритуал. Далее у нас вечерний отдых, перезагрузка мыслей и отход ко сну. Если придерживаться такого несложного плана действий на протяжении нескольких месяцев, хотя бы в будние дни, можно кардинально изменить свою жизнь. Также советую составить план действий в тот период времени, когда не захочется катастрофически делать ничего, будут просадки по энергии, такой период времени обязательно будет, поэтому просто необходимо заранее продумать, как вы будете себя вести, такие дни. Пункт номер три ⁇ это постоянство. Вода, камень точек и маленькие действия, повторенные множество раз, способны привести просто к грандиозному результату. Исследования показывают, что повторение одних и тех же действий на протяжении длительного периода времени формирует в нашем мозге прочную связь, что является формированием привычки. Давайте на примере. Если вы тренируетесь дома перед завтраком, то повторение этого действия на протяжении длительного периода времени станет привычкой. Вам уже не нужно будет думать, как встать утром, что надеть, что потренироваться, это будет уже просто полностью автоматическое действие, как почистить зубы. Так теперь, наверное, многие думают, сколько необходимо времени на формирование здоровой, правильной, крепкой привычки. Исследования показывают, что двух месяцев будет вполне достаточно, чтобы сформировать новую привычку. Пункт номер четыре – это борьба с собой. Безусловно, при формировании любой привычки организм будет всячески, особенно на первых этапах, норовить откатиться назад и действовать по старому шаблону. Будут дни, когда вы не захотите ничего делать, не захотите перешагнуть через себя, чтобы формировать новую привычку. Это нормально, об этом нужно знать, но с этим нужно бороться. Есть одно интересное исследование из Лондона, которое показывает, что... Упущенная возможность продемонстрировать новое привычное поведение не влечет за собой серьезных изменений в привычке. То есть не страшно, если пару раз вы пропустите и не будете пользоваться привычкой, она вернется сразу после того, как вы вновь вернетесь к нужным действиям. Однако не стоит затягивать, чем дольше мы откладываем и не пользуемся полезной привычкой, тем сложнее будет воспользоваться и возобновить ее в будущем. Нормальные дни, когда все идет не по сценарию, не запланировано, но нужно понимать, что такие дни быстро проходят, поэтому нужно возвращаться в привычное русло, чтобы сохранить свою новую здоровую привычку. И принцип номер пять в здоровых привычек – это время на отдых. Всякая работа и отсутствие развлечений, времени на себя изматывают вашу нервную систему и делает соблюдение привычек все более сложным занятиям. Мы хотим упорно трудиться, работать, развиваться, но необходимо находить время на себя и на отдых. Выделяйте каждую неделю временной блок для работы с собой, со своими целями и просто для отдыха. Не забывайте быть благодарным себе и своему телу за упорную работу, которую оно делает в течение всей рабочей недели. Это может быть все что угодно, от йоги до похода в горы или просто чтения книги или лежа на диване. Используйте это время, чтобы отдохнуть на все 100% ментально и физически. Итак, друзья, давайте подытожим. Прежде всего необходимо поставить четкую цель. Затем необходимо ставить план действий, выделить одно действие, которое приведет к результату и придерживаться его на протяжении двух месяцев для формирования здоровой крепкой новой привычки. В чем еще огромный плюс в процессе формирования новых привычек, старые привычки, неполезные привычки отходят на второй план? Главное быть последовательным, соблюдать нужные действия. Не страшно, если какие-то дни все пойдет не так, выгнется и сценария. Главное, как можно быстрее вернуться к формированию новой привычки, чтобы получить кардинально новый уровень жизни. Это были пять простых практических правил, которые помогут вам сформировать новую привычку уже через 2 месяца. Итак, друзья, надеюсь, видео было полезным. Если это так, не забывайте поставить лайк, подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы получать полезные видео первым. Ну, а мы совсем скоро увидимся.